Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина. В этом видео мы узнаем, как использовать легкий кошелек Electrum, а в частности, такие его вкладки, как История, Отправка и Получение. В разделе криптокошелька Electrum История вы найдете удобную таблицу с датами, комментариями, суммами и ценовыми эквивалентами ваших входящих и исходящих платежей. Вы можете увидеть состояние баланса на момент получения каждой транзакции. В последних версиях Electrum добавлены такие столбики, как цена приобретения и прибыль. Эти столбики работают не всегда, но часто показывают правильные значения. Чтобы узнать подробности транзакции, правый клик на ней и нажимаем подробности. Видимо ID транзакции, комиссию. Адреса входов и адреса выходов. Учтите, что желтым отмечены ваши собственные адреса для сдачи, а зеленым – все адреса, которые принадлежат вашему кошельку. Никак не отмечены цветом адреса получателей, а также тех, кто слал вам биткоин. Переходим на вкладку «Отправка». Это самая важная и популярная вкладка в кошельке. При заполнении данных в платежа нужно быть очень осторожным. Если вы по ошибке отправите меньше или больше денег – то не сможете их вернуть без того, чтобы получатель выслал их обратно сам. В биткоине сеть работает сама по себе. Нет оператора платежей. И нет сотрудников колл-центра, которые бы отменили платеж. Заполните поля. Адрес получателя, сумма и комиссия. Если вы пока не умеете выставлять комиссию вручную, можно воспользоваться ползунком. Чем выше комиссия майнерам, тем быстрее подтвердится транзакция. Имейте в виду, что майнерам совсем не обязательно платить много денег. Доллара за транзакцию будет вполне достаточно. Они и так очень богатые люди. Для удобства рекомендуем зайти в настройки и на вкладке «Комиссии» Выставить тип определения «Ожидаемое время» вместо «Статичное» и mempool. Таким образом, вы будете знать, через сколько блоков транзакция получит подтверждение. Один блок генерируется раз в 10 минут. Еще раз подчеркну, что автоопределение комиссии работает в кошельках плохо, так что лучше не полагаться на ползунок и посмотреть онлайн на любом сайте текущую среднюю комиссию. Получение. Самая бесполезная вкладка. Здесь с помощью кошелька можно генерировать запросы на оплату с определенной суммой на конкретный адрес. Вкладка удобна для взаимодействия со смартфонами и планшетами. Все, пока.